Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный томатный кетчуп без каких-либо загустителей и консервантов. В магазине такой однозначно не купите. Приятного просмотра! У помидора удаляем плодоножку и вырезаем стержень. Это на тот случай, если вы решите не выбрасывать жмых. Например, я из него делаю томатную паприку. Рецепт приготовления такой паприки смотрите на нашем канале в ближайшие дни. Дальше подготовленные помидоры пропускаем через соковыжималку. Из 2,5 килограммов помидоров у меня получилось 2 литра сока. Добавляем в него 10 граммов соли, 50 граммов сахара, размешиваем и отправляем на плиту. Пока сок закипает, берем сложенный двое кусочек марли, высыпаем на него 15-20 горошин душистого перца, столько же черного перца. Кладем 5 штук гвоздики, разламываем на кусочки 2 лавровых листа, завязываем это все в мешочек, который с помощью нитки прикрепляем к деревянной ложке. теперь опускаем мешочек со специями в кипящий сок и варим наш будущий кетчуп на сильном огне не накрывая крышкой примерно 50 минут до загустения массу периодически перемешиваем когда сок уварится до нужной нам консистенции добавляем в него 2 грамма молотого острого перца 3 грамма молотой корицы хорошо размешиваем и продолжаем варить на небольшом огне еще 10 минут. Мешочек со специями в кетчуп уже не опускаем. На этом этапе при необходимости можно добавить немного сахара или соли на свой вкус. Через 10 минут огонь выключаем. Затем разливаем кетчуп в горячем виде по сухим стерильным банкам. Закрываем его сухими стерильными крышками. И отправляем на хранение желательно в прохладное место. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Вот и все.